С ГП Заречья и К-24. Там все бунтуют насчет Лукашенко. Сверху все блестит, а люди приезжают даже из Украины. Говорят, у вас есть, что творится, как вы здесь живете. Вы с полком подойдите, они, там, они сразу вам скажут, как им хорошо живется. А никаких проблем. Мне а было бы Лукашенко и было бы все нормально. Не, понятно, что Лукашенко это как бы главная да. проблема. Наша. Вот, допустим, я освободилась, да. Мне не дают ни работы, ничего. Вот, видите, уже безработица, отлично. Конечно. Вот Высокая безработица? Конечно. Да. А как, вот вы ходили, обращались, там, вам не должны... Везде. Я, я пошёл я, не, я неоднократно судимая. Мне должны выдать даже по освобождению помощь. Мне никто не выдал эту помощь. А как они это объясняют? То есть, ну, как человеку жить вообще? А вообще, как, как, как, хочешь, так, как хочешь, так и живи. Как хочешь, и живи. Есть, хочешь кради... кради а хочешь бомжуй. То есть это вот так, они а исправление такое. Конечно. Видите, как это серьезная проблема на самом Конечно. деле. Конечно. А я неоднократно судимая. Мать у меня инвалидка лежачая. Ну, с ГП Заречия и К24. Там все бунтуют насчет Лукашенко, насчет декрета 18, что он садит алименщиков. Но ну, они один-два дня прогуляли, но они отрабатывают. Но, а он садит их И что они? У них задолженность растет они, покупа... они получают зарплаты То, что на фабрике работают Восемь процентов только На магазин А это получается три пачки сигарет Или килограмм сахара Такую основную проблему вы видите вообще воршу? То есть что вот главное надо было пришить? Там безработица, низкая зарплата. Да, вот именно это и надо решать, потому что, допустим, даже для молодежи вообще нет никаких укансий, ничего такого подобного. А специфически еще, вы вот, знаете, в престе есть аккумуляторный завод, который будет нет, отравлять. Я имею в виду а даже а вот то, что будет. летом негде подработать, там какие-то хоть какие-то деньги, чтобы перестать сидеть у родителей на шее, чтобы банально вот начать зарабатывать. То есть, безработица высокая и низкая зарплата да. – основная проблема, которую вы Дороги. Не, ну как, да, проблем вообще много, но Ну, такая... Основная проблема, вот что бы вы сказали, безработица, может быть, низкая зарплата или там плохие дороги, да, вы говорите? Я говорю плохие дороги. Что конкретно, не ремонтируют, либо… Ремонтируют, но ремонтируют лахиками, ремонтируют не… Ну, вообще, непонятно как. Да, особенно я живу вот в Грязиловке. У нас по весне проводился ремонт дорог лапиками. Эти лапики, во-первых, стояли непонятно сколько, а потом что ремонтировали, что не ремонтировали. Здесь лапики положили буграми и едешь все равно по, по такой дороге, что ужас просто. И один вопрос возникает, платим налоги, а дорог нету. Да, цены на бензин растут постоянно. Да. Плюс еще дорожный этот налог есть. Ну вот супостой. налог этот вот платим, налог, Мы не да. маленький у нас. А еще цены на Во всех нормальных странах они заложены все э, это, в цены на бензин, собственно, налог заложен, там не надо отдельно платить никаких налогов. Есть платные дороги специально. А здесь у нас непонятно. Все что. Ну они да, низкие зарплаты, с этим я тоже соглашусь безработица, нас... то есть но ну, я знаю, что многие предприятия сейчас работают вообще там по 4 дня. Ну, то, такое, я в это сильно не вдаюсь в подробности, но знаю, что у нас больше найти работу очень трудно. Я сама в прошлом году с этим столкнулась, э, хоть и нашла работу, но она не настолько высокооплачиваемая, как хотелось бы. Только что единственное, что она не держит, это график хороший потому тому что у нас 500 есть долларов зарплата вы знаете я вам скажу у меня даже если сложить мою и мужу зарплату 500 долларов не уходит. поэтому я не знаю у кого 500 карт. но точно не у нас спасибо большое а, мы задаем вопрос вот не можете ответить на вопрос на что хорошего в борщ, да хорошо живет в Севорше очень хорошо живет в борщ. очень красивый э, старожитный наш город а какие жить, проблемы какие-нибудь в регионе есть? То есть, ну, вот какие основные проблемы а вы видите? Нету. Ну, а какие основные? То есть, где кто а, ну, хотелось бы больше рабочих мест, то чтобы То есть, безработица основная проблема молодежи. региона, это да, ну, Главное проблема? Да, не, не леняться. Хорошо, спасибо вам. А вот расскажите, хорошо ли Ворше вообще живется? Ворше живется хорошо. А проблемы какие-нибудь есть? Вот основную проблему, что вы видите, самое вот плохое, что надо было бы исправить? чтобы стало жить вообще хорошо, шикарно? Что... что здесь главная проблема? Чтобы жить хорошо и шикарно, нужно было, чтобы хорошая работа была. То есть безработица тоже, да, основная проблема? Нет, работа есть, но она ничего оплачивается. То есть поднять уровень зарплат? Низкий уровень зарплат. Низкий уровень зарплат. А еще какие-нибудь, возможно, проблемы? вот чтобы вы еще могли сказать, экологические проблемы и вас не беспокоят? там высокий уровень формальдегида, например, возле? Это, это ничего такого. А, понятно. то есть главное безработица, вы считаете, других проблем основных? Нас ну нет. да. да? Тут... вот нам сказали недавно дороги плохие у нас. с дорогами тут все не как вообще ворше живется хорошо? что вы можете сказать? довольны ли вы жизнью здесь? ну для нас для молодежи будет побольше мест куда сходить, а так в принципе, неплохо. А проблемы какие-нибудь есть? То есть, вот какую главную проблему вообще вы могли называть? Что это по вашему? Может быть отсутствие работы. А ну день. очень популярный ответ. Говорили про дороги, что дороги плохие. Как вы можете сказать? Дороги вам нравятся здесь, либо вы не ездите на? Где новые сделали дороги так получше? Пешеходные вполне устраивают. Да. А сами мы на машине нигде не гнием. А по поводу зарплаты уровня как? Маленькие, маленькие, маленькие очень маленькие. То есть основные проблемы, которые видите, это э, низкие зарплаты и безработица да, высокая. И еще обещают большую зарплату, по итогу, когда То приходишь Обман со стороны работодателя. Это такое. не проблема в городе, а проблема в стране. А именно специфическую проблему города, вот которая, по-вашему, только здесь есть, а в других городах ее, например, нет. В Минске, скажем, такой нет, например, проблемы. Или в Витебске. В Минске, наверное, много проблем нет таких у нас. Ну там тоже многие жалуются на безработицу и зарплаты тоже говорят низкие. А кого-то тысяча рублей это мало вообще ничего. Ну для нас тысяча рублей это еще это две зарплаты наших хорошо ездят. Ну, То есть специфических проблем, например, вот в Бресте есть аккумуляторный завод, да, экологическая проблема. Там Светлогорский тоже, например, там где-нибудь в Гродно там отравили Неман какими-то сливами. Нет, то есть ну, таких а у нас, у нас вот, там нет, нет проблем. Я нет. Считаю. Хорошо, спасибо. Вот а, что бы вы могли сказать, насколько хорошо живется ворше вообще? Ну, для приездов хорошо, типа те, кто зарабатывает за границей. А для тех, кто именно работает в Порше, то не очень. Здесь маленькие зарплаты, во-первых. Во-вторых, работу. То Ведь высокая безработица или нет. Высокая безработица и низкие зарплаты. Но это общая республиканская проблема. А вот чисто специфические, именно характерные для Орши, которых, например, нет полоски там или ну у нас по Орше, именно если по другим городам смотреть и по Орши, то здесь зарплата намного меньше, чем в любом другом городе. Именно вот вы здесь прям намного меньше. По сравнению с другими городами. То есть это основная проблема. Это основная проблема, потому что типа, цены, как, как во всей Беларуси, практически одинаковые. А зарплаты в других странах, ну в других городах, наверное, побольше чем здесь намного. А по поводу дорог, что вы можете сказать? Один человек сказал, что плохие дороги у нас сейчас. А, ну, когда ну, дороги плохие, их долго не ремонтируют. Мы ну, просто а, живем, живем, на Селяне, прожили. Там была очень плохая дорога, И была она плохая в течение, наверное, полугода. Вот так вот где-то, и ну, машина постоянно, когда ездили там, там 60 разрешено, они а ездили там 20, потому что типа, дорога вообще не была. Ну вот мы когда из Чехии приехали, там уже дорогу сделали, в течение, в течение года там дорогу только сделали, короче. Хотя, а вы что там, можете да, сказать? Ну что, люди уезжают отсюда работать в другие страны? Мы в А как быть сделать, чтобы здесь лучше было, то есть что, что сделать? зарплату поднять. Зарплату поднять и работы, чтобы было больше. Да, да. Ну, хорошо, так, спасибо. Хорошо ли живется? Нормально ли Это, смотри, как подойти с какой -то точки зрения. А, ну, вот какие проблемы основные вообще вы видите? Проблемы. Именно больше локальные, не общереспубликанские, а локальные здесь. Вот что тут плохо, что надо было бы исправить, и чтобы жить стало лучше. Вот касается дома, у нас очень слабое отопление, допустим, не греет. Батарея слабая, температура дома минимум 17-18, не, не хотят ремонтировать, да? То есть плохо работают коммунальные службы? Плохо, служба. конечно, плохо. А что по поводу зарплат, Ш... по поводу безработицы, на можете сказать? Вы на пенсии. Вы ну так, а, знаете пенсии. же, знакомые там, что есть. А какая тут ворша зарплата? Все отсюда бегут кто куда. В Россию куда угодно, -то. только не Ворше. И вообще, в принципе, наверное, в Беларуси не хотят держаться молодежь, потому что зарплата здесь фактически 300-250, А что то для молодой семьи, это зарплата, это ерунда. Тем более, если за квартиру платить, за детсад платить и за все остальное. А если что, двое детей, вообще замечательно. И покушать надо, еще надо, а что дальше? Такой какие вообще проблемы основные есть? Вот что вы видите, какие основные проблемы города, региона? Вот что надо было пришить, чтобы стало жить лучше здесь? Да вы знаете, молодой человек, так и не знаешь, сразу не сообразишь, что к чему. Ну, ну вот хотя бы что-нибудь сказать. Вот что, что вас беспокоит больше всего? Какие здесь в городе главные проблемы? Что не так здесь? Зарплаты, может пенсия низкая, может быть дороги плохие, там коммунальные службы плохо работают. Что, что вот не так? Какую проблему вот вы могли бы сказать? Да их много, разве всех сразу все проблемы? Ну сразу хотя бы решу. несколько, хоть одну какую нибудь Знаете, жаловаться тоже больно не будешь. Нет, просто чтобы как бы опрос такой, чтобы узнать какие вообще проблемы в городе. Вот мы опрашиваем людей разных, чтобы знать, в принципе, мнение разных людей, какие проблемы основные в городе есть. Ну вот, например, для нас, пенсионеров, сделали вот так вот. Вот мы неоднократно тоже об этом обсуждали, что продовольственных магазинов сделали на каждом шагу. А был вот хороший магазин, вот это где тот вот Доброном, который на остановке Доброном, оттуда товарный магазин убрали. А для нас бы он бы был и не против, чтобы можно было посетить. А так, если что, надо какой-то там лампочка там или еще что-то там такое надо, значит надо идти до универмага. Если надо, да. А уже это не сподручно. Понятно. А вот какую проблему видите вы здесь основную? То есть вот что Варше вам больше всего хотелось бы, чтобы изменилось, чтобы лучше стало здесь. Хороший вопрос, на самом деле. Ну, я думаю, я хочу, чтобы здесь было более, как бы, гостеприимно. Потому что вот сейчас даже случилась такая ситуация, я стоял в магазине и покупал маленькую бутылочку воды. И многие люди прям агрессивно реагировали на это, что я покупаю маленькую бутылочку воды, а у них большие сумки, но я стою в очереди. Перед То ними. Есть, да, недружелюбные отношения людей, люди злые, да? Да. А как вы думаете, почему они такие злые? С чем это связано? Просто культура отсутствия или может быть э, в связи с вот с плохой жизнью, да, чтобы заработиться, что власть достала? Ну вот я думаю, да, потому что у них, ну как по мне, у большинства зарплат их не устраивают, и поэтому я думаю, они из-за этого и агрессируют на таких, как я. Хорошо, спасибо. Вот.